Всем привет, привет и добро пожаловать на канал Я Оля. Сегодня у нас новое видео о игрушках с Кьюши. В этот раз я решила заказать себе очень милые игрушки и шоколадку, как вам и обещала. Хочу сказать, что все ссылки будут в описании под видео. А также сегодня на сайте Гербэст проходит большая распродажа, так что обязательно загляните после просмотра моего видео на их сайт. А сейчас я вам покажу данные игрушечки поближе. Во-первых, я решила заказать себе вот такой вот попкорн. Я уже заказывала попкорн наподобие, он мне очень понравился, он пахнет ванилью, его очень приятно держать и мять, и сделан он очень качественно. И также у него еще такая застежка, на которую его можно вешать, например, на рюкзак. Еще я хочу сказать, что решила заказать вот такую вот кружку. Это как будто в ней налито кофе. Тоже пахнет ванилью, очень приятно. И здесь такой бантик, все качественно сделано. И хочу сказать, что я заказала такую кружечку для того, чтобы играть с Олей. Мы с ней играем в чаепитие с игрушками с Кьюши. Она мне, например, предлагает различные кексики, мороженки. И я решила заказать еще вот такую кружечку, чтобы как будто по пить чай, очень красивая качественная. Также решила заказать вот такой себе новый брелочек. Это брелок в форме суши, это как будто рыбка, а сверху ингредиенты. Очень вкусная качественная игрушка. И вот такая вот моточка кавайная не могла пройти мимо нее. Также очень классная. И можно за эту веселочку повесить на рюкзак. И я вам говорила, что хочу заказать шоколадку. Очень красивая шоколадка, мне пришла розового цвета, здесь такая ковайная мордочка, также очень качественно все сделано, очень понравилось, приятно мять в руках. И пахнет ванилью. И тут тоже есть вот такая вот штучка, за которую ее можно подвесить на рюкзак, например. Вот такие вот у меня в этот раз были скрюши. Если нравится, обязательно поставьте лайк. Давайте наберем тысячу лайков. Тогда я сниму еще один обзор на игрушки. А сейчас давайте скорее смотреть слаймы Инстаграм. Всем приятного просмотра! Yeah. Mm -hmm.